коллеги у нас сегодня с вами для рассмотрения вынесена одна из наиболее острых тем которые существуют в нашем обществе в нашей стране тема противодействия коррупции не буду говорить банальности очевидно что коррупция это угроза для любого государства она разлагает деловую среду снижает дееспособность государства отражается на имидже государства но самое главное коррупция подрывает доверие граждан к интересам власти к тем проблемам, которыми власть должна заниматься не так давно мы ратифицировали ряд документов это и конвенция ООН против коррупции и конвенция Страны Европы об уголовной ответственности за коррупцию стали участником группы государств против коррупции. В этой связи у нас предстоит и уже начался мониторинг. Таким образом, мы создали для себя и целый набор международных обязательств в сфере борьбы с коррупцией. Уровень коррупции в нашей стране остается крайне высоким. Вы это не хуже меня знаете. В 2007 году, по только официальной статистике, было возбуждено 10,5 тысяч уголовных дел в этой сфере. Но мы прекрасно понимаем, что это просто вершина айсберга. Этот вид преступлений носит скрытный характер, как юристы говорят, эти преступления латентные, и, естественно, их трудно найти. Трудно расследовать и трудно привлечь к ответственности коррупционеров. Особую озабоченность государства вызывала и вызывает коррупция в правоохранительных органах и судебной системе. Что нам нужно делать? Задача, очевидно, непроста. Нужен комплекс мер, а не точечные решения. Иными словами, нужен национальный план противодействия коррупции он должен включать в себя минимум три раздела. Первый, это сугубо юридическая часть, модернизация нашего законодательства в этой сфере. Вторая часть, более многоплановая, это меры по противодействию коррупции и профилактике, коррупции в экономической, в социальной сфере, создание системы стимулов к антикоррупционному поведению. И третья, Часть – это правовое просвещение, оценка со стороны общества всем тем явлениям, которые в этой сфере присутствуют. По первому вопросу мы должны вплотную сейчас заняться модернизацией законодательства. Будем, вы знаете, что требуется комплексный подход, межотраслевой подход. Необходимо закрыть те пробелы и неопределенности, которые существуют в законодательстве в этой сфере. Есть проект закона о противодействии коррупции, там пока еще существует набор вопросов по нему, есть что обсудить, и сегодня и в ходе дальнейшей работы. По второй составляющей антикоррупционного плана по сути, нам нужно ввести разговор о ликвидации условий для коррупции. Это самое сложное, что только на самом деле нам и предстоит. Прозрачность государственных процедур, связанных с государственными подрядами, с тендерами, с административными регламентами. Создание в целом более благоприятной деловой среды. Комплект мер по вопросам антирейдерства. Необходимо подумать о системе оценки деятельности, современной системе оценки деятельности и правоохранительных органов, и регионов в этой сфере. Вопросы государственной службы. Необходимо подумать о укреплении процедуры обжалования в досудебном порядке, о проверке законности соответствующих решений государственных служащих. Отдельная тема совершенствования правосудия, укрепления авторитета и независимости суда. Завтра на эту тему мы тоже проведем специальное совещание. Но очевидно, что от независимости суда зависит и набор антикоррупционных мер, и эффективность, самое главное, этих антикоррупционных мер. Есть ряд достаточно сложных для обсуждения вопросов, но требующих тоже принятия окончательных решений. Это и контроль имущественного положения государственных служащих, судей, вопросы конфликта интересов, вопросы новой версии Кодекса поведения государственных служащих. Все эти вопросы нужно будет проанализировать. Ну и, наконец, по третьей составляющей антикоррупционного плана – по сути, речь идет об атмосфере в обществе. Мы должны создать антикоррупционный стандарт поведения. Без этого ничего не будет. В развитых странах, странах с высокой правовой, как мы обычно говорим, культурой, взяток ведь не берут не только потому, что боятся, но и в том числе потому, что это невыгодно, это разрушает карьеру до конца. И это может быть самый сильный стимул. Надо заниматься и правовым просвещением. Органы правопорядка должны в этом участвовать. Средства массовой информации, общественные организации, которые должны тоже сказать свое слово в этой сфере. В общем, надо что-то делать. Хватит ждать. Коррупция превратилась в системную проблему. И этой системной проблеме, мы обязаны противопоставить системный же ответ. Сегодня по итогам нашего совещания я подпишу соответствующий указ, содержащий все необходимые поручения. Давайте начнем работать.